легендарной непобедимой Красной Армии, Путин 24-го объявил военно-политическую операцию по защите Донбасса, в борьбе с нацизмом и фашизмом, который укоренился на родной Украине. Мы считаем, что эта операция оправдана. Мы понимаем все, и всегда поддерживали, и будем поддерживать тех, кто защищал и отстаивал свободу и независимость нашей родины. Но хочу напомнить, что в прошлом веке дважды системный кризис капитализма закончился двумя мировыми войнами. Из Первой мировой вытащил Великий Октябрь и гений Ленинско-Сталинской модернизации. И Второй – наша Великая Победа в мае 1945-го, когда мы на алтарь борьбы с фашизмом положили 27 миллионов лучших сынов и дочерей нашей отчизны. Затем агрессивный аппетит англосаксов и американцев Сдержал ракетно-ядерный паритет, который создала советская страна в бытность правления Брежнева и Косы. После сдачи всех советских завиваний и нашей победы в 1991 м мерзкой омерзительной командой Горбачевых, Ельциных, Гайдаровых, Чубайцев, всей этой воровской пьяной предательской своры все и посыпалось. Американцы обещали, что они будут партнерами. На самом деле делали все для того, чтобы добить окончательно и прежде всего наш военно-промышленный комплекс образования и науку и нашу армию. Мы всегда сопротивлялись против, против этой политики. Наша партия и Народно-Патриотические силы уберегли страну от новой гражданской войны, которой навязывали эти реформаторы-рыночники. Мы уберегли ее после дефолта, когда создали народное правительство во главе с Спримакову. Мы помогали стране выбираться в самый кризисный момент. Думаю, очень полезно вспомнить и о том, что когда высшее руководство страны согласилось на проведение натовских учений паразамасов с тяжелым оружием, мы восстали против этого, подняли людей и не допустили их на святую Нижегородскую землю. Когда уже было принято решение организовать базу подскоков в Ульяновске, на родине Ленина, для того, якобы для вывоза американцев из Афганистана, мы воспротивились этому, провели всенародное шествие и тоже туда не пустили. Когда натовцы уже высадились в Крыму в Феодосии, мы вместе с Харитоновым и нашими друзьями на Украине привели 10 тысяч человек, пять дней осаждали эту базу и они вынуждены были покинуть нашу легендарную крымскую землю. Мы настаивали на том, чтобы президент Медведев немедленно принял решение после того, как под руководством натовцев сакашисты развязали войну против Южной Осетии. Думаю, вспомнить надо и о том, что было там 100 американских советников, три генерала, напоили пойлом, который снимает страх и боль. Это применяется в натовских армиях. И что сделали эти мерзавцы в первую очередь? Расстреляли всех наших миротворцев и 49 школ из 50, которые были в этой чудной республике. Тогда мы вынуждены были ввести через ровский тоннель немедленно миротворческие силы и в течение трех дней успокоить этого мерзавца. Надо было поймать кашвили, посадить в клетку и отвести Гагу, пусть они с ним разбираются. Вместо этого его украинцы пригласили. И удивительный город, город Одессу, посадили в качестве очередного своего насмотрчика под руководством американцев. Мы проводили целую серию операций по поддержке наших друзей и братьев на Украине. Что сделало эта американизированная бандеровская власть на Украине в первую очередь? Они в первую очередь выгнали коммунистов из Рады, которые достойно ее представляли, и очень активно боролись за укрепление связей с нашей страной. Они все сделали для того, чтобы протащить на все управленческие посты тех, кто ненавидит Россию. Они приняли программы и законы, которые признали русский язык незаконным, а русский народ некоренным на земле, на которой 83% на референдуме в свое время заявляли, что их материнский родной язык русский. Американцы рядом на Украине вырастили такую свору мерзавцев, которые история не знает. Отдать власть главным пособникам Гитлера, которые уничтожали тысячами людей. Я, когда изучал трагедию Бабио-Яра, я был потрясен, что в основном карателями были нацисты-бандеровцы. Когда был на Волынии, вдруг увидел, что оказывается почти 60 тысяч поляков – Вырезали Бендеровц, когда посещал легендарную хатынь, что был просто потрясен, что они сжигали там вместе с людьми. И вот эта сбесившаяся публика решила, захватил Украину, организовать войну с Россией под руководством натовцев. Угробили всю промышленность. Всю угробили. Лучший авиационный завод Антонова, лучший ракетный завод «Днепропетровский» лучший завод по сбору моторов в Запорозье, Сичи, лучшие верфи в Николаеве, собрали, вооружили своим текущим оружием и пригнали 130 тысяч под Донбасс развязать нам очередную войну. Решение было запоздалым, но абсолютно правильно. Но мы должны все прекрасно понимать, что если фашистская, нацистская эта гидра не будет верна, она будет все время портить кровь целым поколениям. Мы слишком много отдали лучших сыновей и дочерей за защиту от фашизма своей родины. У меня на Орловщине ни одной деревни не уцелело. От Орла один дом остался, на который фраг водрузили. У меня в роду все воевали против фашистов. И сегодня, когда фашизм заявляет под руководством американцев, что они нам будут диктовать условия, не будут они нам диктовать. Поэтому мы поддержим всех, кто верой и правдой являюсь патриотом, служит нашему любимому многострадальному отечеству. Когда заявили о том, что все поддерживают санкции против России. Это ложь. Абсолютно неверно. Поддерживают США, которые отработали тотальные санкции. Поддерживают их натовские сателлиты, которые давно потеряли свои субъекты. Европа. Все. Латинская Америка никто не поддержал. Не Бразилия, где правый президент, не Аргентина, где левый президент, не Мексика из крупнейших стран. Не говоря о наших друзьях, будь то Куба, Венесуэла или Никарагу, Так что Володин летал на Кубу в Никараху, а нахнул, как принимали там нашего Мельникова, который является большим другом. А я на Кубе помогал строить три завода в МО, два никелих в вот Когда там пытались американцы кипиш организовать вместе с нашим, Дважды героем Севастьяновым туда ездили и помогали Фиделю Кастрову отработать все как следует. Если взять Азию, одни сателлиты Японии, которая оккупирована давно американцами. Кто еще? Южная Корея не хочет. Китай сказал нет, Индия сказала нет. Китай сегодня по ВВП первая экономика, в Индии третья. Кто еще по Ближнему Востоку? Иран нет. В Пакистан нет ведущей страны. Даже Саудовская Аравия, которая всегда поддерживала американцев, и то сказала нет. Поэтому когда орут, что их тотальные санкции поставят экономику на колени, полная чепуха. Но чтобы действительно не нанесли большой урон, надо Мишустину пригласить прежде всего нашу команду с нашей программой 10 шагов достойной жизни. Она спасла страну после дефолта. Мы тогда приняли с Мыслевковым, Примаковым всего три меры. Мы прекратили отток капитала, мы запретили повышать цены на солярку, бензин и керосин. И мы все сделали, чтобы дать прямые деньги под конкретные проекты без процентов. Всем директорам заводов и заводы заработали, все закрутилось завертелось, все стройки стали работать. 24% в тот год дала одна промышленность. А сейчас, когда предлагают 20% ставка, это убийство всего живого на свете. Чуть не породили панику, потому что граждане поняли, что они завтра без кармана останется. Поэтому надо принимать меры, которые бы реально реализовывали. Первая и главная мера – создать народные предприятия. Мы их создавали с Примаковым в каждом районе. И если эта сволочь снова придет к нам в совхоз Ленина, мы ее походим покрепче, чем под Донбассом. Это ее крышует, этот сволочь, администрация Московской области. Лучшие предприятия, великолепные налоги, классная зарплата, полная социалка. Гордиться надо, туда везти надо, на семинары всем показывать, как работать надо. Это касается и Казанковского предприятия. Оно все призы завоевало во Франкфурте. Лучшие в мире, со всеми стандартами, качеству, цены, все остальное. Если завтра создадим, будет совсем другой порядок. Поэтому шучу сейчас надо первое принять, чтобы бензин солярка для всех крестьян были доступны. Чтобы цена на киловатт-час в деревне не была в 4 раза выше, 8 рублей выше гораздо, чем промышленности и так далее. Это совершенно недопустимо. Земли, которые брошенные два года, не, заселяют, не засаживаются, надо немедленно национализировать и каждому организовать нормальную работу. Надо поддержать всем, кто хочет сегодня... Распахать, посадить огороды и вырастить прекрасный урожай. Мы в состоянии 500 миллионов кормить, а мы покупаем чужую грязную продукцию и возим в страну. Есть реальная возможность поддержать высокие технологии. Знает Коломейцев, поднимайте мои все выступления за 5 лет по бюджету. Кричал, ребята, без авиации страна в одиночнице, и сожить не может. Ездил на все заводы, на всех заводах был авиацион когда уже чуть не закрыли Воронежский легендарный завод, с крыла самолета выступал, 5000 народу было, ходил к президенту, сказал, вам летать не на чем будет. Ил-86 единственная машина в мире, которая за 30 лет не убила ни одного пассажира. Сейчас закончим успеешь. Ни одного не убила пассажира. Ни одного. 96-й это президентский. Давно можно было отладить и ничего там с Боингами тягаться. У нас лучшие самолеты в этом плане. У нас это касается всех, электроники всего остального. Мы можем спокойно, уверенно рвануть. У нас потрясающие учебные заведения Алферова. Его по-прежнему начинают только из-за того, что на земле стоит, прессовать. А это предприятие, которое рождает гений в математике, кибернетике, в управлении, в робототехнике и прочее. Вот о чем сегодня надо думать всем нам и работать. Мы в состоянии преодолеть эти. А что касается санкций... Американская атомная промышленность без наших велов не может работать. А касается Боинга, две трети Титана получают нашего. Что касается удобрений, вся Европа получает от Беларуси, от нас. У нас есть свои очень мощные рычаги. Поэтому те, кто погорячил сейчас санкции, вы увидите, начнут давать дальний ход. И даже же Германия, если будет покупать такой дорогой жирный газ по американским ценам, то они будут нерентабельны. Им выгоднее пускать и Северный поток. Сейчас надо проявить волю и характер и двигаться вперед. Но еще раз обращаюсь к власти: прекращайте антисоветщину и преследование наших товарищей. Мы с этим сталкиваемся в Москве, в других регионах. Это провокаторы, кто этим занимается. Наша партия и Леопатриотические силы все будут делать для того, чтобы страна наша укреплялась, наше воинство честно и достойно выполняла свой долг, и мы всегда стояли на стороне тех, кто борется за социализм. Нет фашизма на нашей земле.